Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Дух Святой откроет вам все, что необходимо, чтобы вы могли знать, как делать лучший выбор. И вы знаете, что я замечаю. Это такой опыт, который я наблюдаю, то, что я в течение долгого времени во время служения моего пасторского вижу, я вижу, что есть люди религиозные, люди, которые религиозные, и они часто очень с трудом делают правильный выбор, чем неверующие люди и грешники, те люди, которые в этом мире живут. Почему? Потому что религиозные люди, они думают, что кем-то являются. Они думают, а, я хожу в церковь, я э, делаю там пожертвования, десятину, у меня Дух Святой и так далее. И из-за того, что люди о себе много думают, могу сказать, эти мысли э, заставляют их считать себя, что они заслуживают чего-то. И это большая ошибка. Это большой обман, это большая иллюзия, которую дьявол готовит для этих людей, потому что религия, религии в своем корне это обман, потому что используют эмоциональную веру, эмоциональную веру, вера сердца, веру, которая на ощущениях. Вера, которая строится на чувствах для того, чтобы обманывать людей иллюзиями. Поэтому вы видите много людей, много религий, которые про Бога говорят. Но смотри, какой мир? Извиняюсь. Именно так. Люди думают, что они, могу сказать, Достойны, потому что религиозны по-настоящему. Но жизнь этих людей не говорит, которую не говорит о вере, о которой они рассуждают. Знаете, много факторов разных, но один из главных это то, что люди религиозные, Постоянно ищут кого-то, или у Бога что-то ищут, чтобы свои нужды чем-то обеспечить. Но Иисус, смотрите слова Иисуса, ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Прежде Царство Божие и правды Его. И все это приложится вам. Я верю, что и в нашей церкви есть много таких людей, к сожалению, которые приходят искать рыбу и хлеб, ходят искать чудеса, чтобы Бог что-то им дал. И они получают. Получают, потому что Бог и исполняет свое слово. Но... Могу сказать, это похоже на тех десять прокаженных. Все десять исцелились. Иисус исцелил, зная прекрасно, что только один вернется и будет спасен. Тогда так э, происходит много ситуаций. Реальность такая религиозного человека. Он ценит насущный хлеб, и не царство Божие. Это реальность. Люди выбирают, во-первых, искать насущный хлеб. Дай мне. И потом я буду уже думать, что я сделаю с моей жизнью. Но Иисус сказал, прежде всего, Царство Божие. Прежде всего, реши внутреннюю проблему свою, своей души. Реши проблему своей души. Потому что, если ты это не сделаешь, если не решишь проблемы своей души, своего сердца, ты всегда будешь делать неправильный выбор в своей жизни, потому что душа, будет склоняться к царству этого мира, царству тьмы, которое противоположно царству Бога, царству дьявола. Когда мой друг, когда мы говорим, когда я пытаюсь научить то, что я получил уже. Вы знаете, я все, что могу вам даю, делюсь, естественно. Человек, который мудрый и который веру свою на мудрости строит. Люди думают, люди оценивают и после этого принимают решение. Это правильно. Тогда Иисус сказал, ясно, ищите первую очередь, прежде всего, Царство Божие, не еда, не муж, не дом не одежда, не семья, не работа, любые вещи видимые, любые вещи. Во-первых, царство Божие. Раньше профессии, раньше всего, потому что если ты душу свою, сердце свое будешь посвящать на Божий алтарь, тогда алтарь Божий алтарь будет направлять твою жизнь. Это Дух Святой, Дух Святой. Поэтому мы постоянно настаиваем, ищите в Духа Святого, спрашиваем, вы уже получили Духа Святого? И начиная с момента получения Духа Святого, люди осознают свой выбор, понимают, как им нужно поступать у человека, появляется это равновесие, появляется способность иметь мудрую веру. И когда ты решаешь внутреннюю проблему, проблемы своей души, ты все остальные проблемы способен решить. Конечно, не за один день. Это не какой-то фокус. Но постепенно Бог будет добавлять в твою жизнь в соответствии с твоей способностью получать, способностью принимать, потому что люди должны понимать, что Бог не будет облегчать их жизнь. Это не, не было в жизни Израиля, также и с христианами не будет так. Бог не делает легче нашу жизнь. Он дает нам направление, мудрость, учит нас. Бог учит нас тому пути, по которому нужно идти, правильному пути. Правильному. Э, мы можем читать это в стихе, да, в псалме, который вчера читали. Но какой выбор, какой правильный выбор в твоей жизни? Лучшие. Семью, профессию, деньги. Свой дом гарантии будущего. Какого будущего? Сколько лет планируешь жить? Ты не знаешь. Мы не знаем, сколько минут нам осталось, сколько нам впереди отведено тогда, когда у нас есть Дух Святой, когда мы получаем Божьего Духа. Во-первых, Он делает нас источником. Источником, пьющий воду, которую я дам Ему, эта вода сделается в нем источником. И ты знаешь, источник, родник не стареет. Я недавно был там, источник Якова, который Авраам еще основал, тысячи лет прошли, но источник до сих пор там, так жизнь тех, кто имеет Духа Святого. Чтобы ты имел Духа Святого, нужно покаяться в грехах и оставить их, бросить грех. И если необходимо, даже друзей, которые враги на самом деле, тех людей, которые пытаются влиять, влиять и э, толкать тебя на неправильные пути. Тогда, мой друг, только Дух Святой, Знает, дух святой знает, что впереди нас ждет, а этот мир он возле, он Иисус сказал, все возле, это ад. И чтобы избавиться от этого, нужно эту дружбу так называемую оставить, дружбу, которая портит твою жизнь. Это как плохая семья, например, ты неправильно создал семью, ты не на том человеке вышла замуж или женился, тогда даже невозможно проблему такую решить. Это настолько сильно, что даже никак, сердце оно уже обманывает иллюзиями, чувствами, эмоциями. А, не хочу оставить, нет, я хочу, хочу, хочу и все. И тогда ты такой шок-удар получаешь. Может быть, ты уже видел, например, животное, которое застряло там в такой глине. Например, услик, да, он сильный, но когда он застрял, он в глину, в, бо в болото, вытащить оттуда его почти невозможно. Также и люди, которые прямые, гордые. Люди, которые очень-очень гордые, они хотят, настаивают на своем, даже зная, что они ошибаются, неправильный выбор, они не хотят оставлять свой неправильный путь из-за гордыни. И это происходит, потому что у человека нет Божьего Духа, Духа мира, Духа смирение. Ты знаешь, что Бог, Он смирен? Ты знаешь, что Бог, Он смирен? Бог, Он смирен. Иисус сказал, «Я кроток и смирен». И когда у человека есть Дух Иисуса, он смирен. Он кроток, он слуга, потому что имеет внутри Дух того, кто служил в течение всей жизни и до смерти своему Отцу. Тогда, друзья, то, что я вам говорю, это информация, это понимание. Но это то, что меняет жизнь людей. Если ты внутреннюю свою проблему не решишь, ты будешь жить э, в ужасном положении. Тогда люди пытаются поменять мужа, поменять жену, поменять всех вокруг себя. И это хорошо, чтобы ты участвовал в служениях, которые мы, например, по четвергам э, делаем, это терапии любви. Это очень важно. Ты научишься любить. Ты думаешь, любовь – это просто так жить, и все? Нет. Ты научишься. Мудрость Бог даст тебе, мудрую любовь, если твоя вера, которая от Бога пришла, должна с мудростью использоваться, тем более любовь, которую мы отдаем другому человеку. Ты должен научиться любить самого себя, для того, чтобы потом любить другого человека. Ты научишься быть счастливым до того, как быть счастливым с кем-то. Ты не можешь быть счастливым, пока Дух Святой не сошел на тебя. Во-первых, с Ним завет, с Духом Святым, это то, что Иисус говорит, прежде всего, ищите Царство Божие и правда Его. Чтобы Господь Иисус царствовал внутри тебя, чтобы Он внутри тебя был тем царем. И тогда, да, ты будешь счастливым, и после этого ты сможешь делать другого счастливым. И не жди, что семья даст тебе счастье. Я выйду замуж или женюсь, и настанет счастье. Нет! Все люди, которые хотят жениться или создать семью для счастья, они будут несчастны, потому что они хотят счастья, потому что несчастны. И если они несчастны, что ты можешь дать другому человеку? Что ты можешь дать другому, чтобы стать счастливым с ним? Никак, невозможно. И тот, с другой стороны, то же самое ищет счастье от тебя. И тоже несчастный тогда. Люди хотят создать семьи, чтобы решить по полоте проблему, но проблема души не решается. Не решается, потому что проблема души решается только с Богом, в личности Духа Святого, Божьего Духа, Духа, который направлял Иисуса, который направляет меня и показывает мне и указывает Дух Святой, который говорит. Библия столько говорит о обещании Иисуса излить на нас. Он имеет больше интереса на самом деле, чтобы ты имел Его Дух, чем ты даже нуждаешься в этом. Но Он не может заставить Духа Святого войти в нас. Никак Он не будет это делать. Как мы говорили, текст говорит так, не обманывайтесь. Между правильным и неправильным, ты понимаешь, что нужно выбрать. Выбирай правильные пути. Если ты богобоязненный, Бог будет управлять, указывать тебе правильный путь. И правильный путь, мой друг, это первое, что тебе нужно сделать в твоей жизни. Это не семья, это не близкие люди, профессии, все остальное. Нет, нет. Первое, что необходимо внутри себя найти этот Дух Святой. После того, как ты решишь, тогда да, будет прорыв, будет победа, потому что ты станешь самим источником. Завтра больше об этом мы поговорим. Но я бы хотел еще раз вам напомнить. Вам нужно учиться быть счастливым, чтобы мудрость ваша, разум, господствовал над эмоциями, над этим лживым и обманчивым сердцем. Приходите на служение. Мы приглашаем вас. Вы наш гость. Пусть Бог всех вас благословит и... И я много дел делаю, и иногда, может быть, и... точно не знаю, когда я буду там в прямом эфире, потому что точного нет пока расписания у меня. Пусть Бог вас благословит. До завтра, друзья.